Ну, сколько можно долбиться в закрытую дверь? Милые женщины, не всем семья нужна. Не идите на поводу у, у всех. У каждого свой путь. У вас может быть другая стезя, другие, другие, фо, фо, другая форма отношений. Это не значит, что быть без мужчин. А может быть, у вас много должно быть мужчин. А может быть и так далее. У меня есть, не помню, в, в какой-то из книг, есть глава «Современная Гетера». А может быть вы современная Гетера, а вы пытаетесь создать семью. Знаете, вот сейчас на потоке жизни э, один молодой человек, которому исполнилось 33 года, и у него там с семьями проблемы там так и так и так кувыркается, а ему она не нужна. Он бьется как рыба в лед, э, э, на основе семейных традиций, там рот его там э, шпигует. Ты что, уже взрослый, давай создавай, и там прочее. А ему, оказывается, она не нужна. А он себе ломает жизнь. Поэтому посмотрите внимательнее, почитайте вот эту главу. Может быть, у вас что-то откликнется. Благодарю.